Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. В этом видео мы расскажем об индексе VIX, как его использовать в виде индекса, в виде индикатора. Многие используют индекс для того, чтобы в правильный момент приобрести акции, собрать портфель. В принципе, в курсе мы с вами рассказываем, каким образом необходимо сформировать свой портфель. Также оказываем услугу по подбору портфеля. Если интересно, то проходите по ссылке и узнайте условия обучения и условия подбора портфеля. Индекс волатильности в своем названии имеет волатильность, изменчивость, рассчитывается с 90-го года и Используют такие понятия, как опционы и подразумеваемую волатильность, но ну, и от этого отталкиваются все дальнейшие действия. Но ну, я думаю, что углубляться в это не будем. А еще индекс называют индексом страха, и все это потому, что он имеет обратную корреляцию с основными индексами. Например, S&P идет вниз, VIX идет вверх. Ну, также и с Dow Jones. То есть в противоположную сторону он движется. От этого э, инвесторы используют WIX как хеджирующий инструмент, то есть покупают его э, в те моменты, когда э, есть э, предпосылки к падению рынка. Ну и тем самым либо нивелируют просадку, либо выходят в ноль по ну то есть как бы с наименьшими потерями э, как раз трудные моменты рынка. Ну, а если VIX использовать как индикатор, то здесь необходимо посмотреть на график. Мы видим, что на графике есть некоторые всплески. Это как раз те моменты, когда рынок находился в такой неопределенности, от чего можно, могло произойти все что угодно, и эти, в эти моменты прогнозировать рынок очень сложно. Вот. Поэтому VIX, когда находится менее 18, в эти моменты можно спокойно работать. Ну а в эти моменты, в пике, когда VIX уходит в пик, здесь, конечно же, нужно быть очень внимательным и защищать свой депозит и свой портфель. Ну, допустим, вот последний всплеск э, роста Викса обусловлен тем, что рынки э, были в таком ожидании и в таком непонимании, каким образом будет происходить поддержка рынка, либо эта поддержка со стороны ФРС будет э, исчезнет. Думаю, что, наверное, многие понимали, что она исчезнет. Но каким образом это будет происходить, рынок, э, участники рынка не понимали, и от этого вот такая вот нервозность, если можно сказать, и страх увеличился вот и видим что дальше как только этот вопрос разрешился все поняли что будет прекращаться поддержка рынка но она будет такая мягкая спокойная и рынок сразу вернее индикатор викс индекс волатильности показал что рынок начал успокаиваться и он ушел к 16 то есть это тот уровень, в котором можно спокойно работать на рынке, прогнозировать и Здесь мала вероятность, что рынок резко куда-то пойдет. Вот таким образом VIX можно использовать в виде индикатора. Конечно, лучше использовать еще вдобавок несколько индикаторов, чтобы подтвердить то или иное движение рынка, настроение рынка. Ну и от этого защитить свой депозит. Остальные индикаторы также смотрите на нашем канале.